Добрым утром! Такой прекрасный вид из нашего окна утром. Прохладно. Солнце светит на горы. А вот здесь вот стоит маленькая лодочка. Супер. И так слышно, Он даже говорит и все слышно. Вот моя лодочка плывет, я ее вижу. Только этого оленя не снимала. <связывая> а, доброе утро. Чай. Да. Вы заказали чай? Нет, Нет, а надо заказать? Ну отдельно обмочится да. Да, ну хорошо, ну а, а что? А оранжик? Не, можно чай. <связывая> айранчик? <связывая> айранчик? <связывая> Даже оранжик тоже отдельно. Чай. Нет, оранжик да. для <связывая> <Айранчик? связывая> Ну и чай можно. А, и чай, да и чай. Давай чай. Вот наш ресторанчик. Некоторые уже завтракают. Доброе утро. Прекрасный вид с террасы ресторана. Когда такой вид, можно не заметить в скудных завтраков, отсутствие элементарных напитков на завтрак и многого другого. И мы все прощаем этому ресторану. Ты расплачилась? Да. Я просто снимала вот эти классные эти скворечнички. Да. Это район Дыбин. Евстина. Почему вела Евстина, не знаю. Здесь такая рыбщая. Вот это автобусная остановка. Она называется послон на Осековице от Челенгира. И вот здесь есть расписание автобусов. Они ходят от Софии и от Плухтева. Сюда можно переехать. А вот здесь как раз вход на экопотеку. Мы сейчас туда пойдем. Экопотека Челингира. Плакат, маршруты, все места, откуда можно сделать хорошие съемки. Они все здесь указаны. Очень удобно. Тут еще есть реклама. Собственно, комплексы Челингира, а также в селе Осикова есть колкановатая Кышта. Или не знаю, как правильно. Потом Михалка. И дальше вот здесь вот есть комплекс Челингира, маршруты. Как доехать, видимо. Это уже до спад, комплекс Челингира. Маршруты от комплекса Челингира. Вот видите, как можно восюда туда проехать. Мы начинаем наш маршрут. Первые метры восхождения самые трудные. А дальше это пойдет все намного легче. Но тут вот лестница уже кое-где попурчена, поэтому... Ой, тут даже большая ступенька. Вот отсюда мы сейчас и снимем наш комплекс Челингира. Так, все, мы идем вот по такой крутой тропинке. От палочки к пал... палочке. А палку возьмем? Ужас, что мне тут не нравится. Вот тут палки разные. и а мы возьмем одну. Да. Вот видите, какой вид на Челенгиру. Так, ползем дальше. Так, ребята, здесь, конечно, очень скользко. Большой наклон. Всё. Ой, вид хороший. Ну, это самый трудный. Самый трудный но... Что? Обратный путь. Его никак не обойдёшь. Этот участок пути, к сожалению. Так что вот так вот. Мы забрались. И когда голова у человека кружится, то здесь лучше не... Не ходить, конечно. Поэтому мы идем такими рывками. Сюда я иду хотя бы. Ой, С одной рукой, конечно, неудобно. Ой. Так, ребята, выключаю. Здесь, конечно, ужасно. Все круто крутяк везти. вот так все это выглядит если идти пешком с кп но мы еще только поднимаемся может быть прошли 10 метров поэтому дальше вот так mm -hmm. главный турист требует перевал садись Фу. Воды. Ну давай до ровного участка дойдем. Водичку берем. Фиксируем момент. Освещение отличное, все красиво. Итак, после привала мы пошли еще выше. Подъем продолжается. Но немножко ветрено. Хорошо, ветерок дует. И, в принципе, мы идем хорошо, бодро. У нас есть вот такие палки. Мы взяли палки. И теперь с палками пытаемся себе улучшить путь. Вот мы дошли до кустов. Уже прекрасный вид. Уже отлично. Теперь тут пошли кусты, но подъем продолжается. Мы идем в молодых дубах. Идем тихо, спокойно. Так, вот еще открытый вид, открытое пространство. что же наш маршрут. А тут кто-то шуршит кустах. Может южик? Нет. Отлично, кто-то, кто-то Да, конечно маршрут очень даже живописный, но довольно крутой. Пока. Ой. Красотень. Так. Ну, мы сегодня очень даже хорошо движемся по трассе мы сейчас на... догоним кого-то вот я нашла все это у меня на экране я тут вид снимаю так ну ладно вот шляпа впереди меня отдыхает excellent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 Осторожно здесь ногами. Искам недавно скользкие. Опа. Ого. Я делаю небольшой привал. Да, садись. У нас, по-моему, одни привалы получается. Так, мы продолжаем движение. Но еще подъем есть тут. Еще есть подъем. Так, пологи немножко, но... Подъем еще есть. Но я подозреваю, что это будет уже последний подъем. Подъем еще есть. Вот наше восхождение по путике. Да. Прекрасный вид. Вообще отлично. И опять в гору. Да. Мы идем опять в гору. И это же, Сколько мы говорим? 200 метров мы прошли, да? 300. 300. 300 метров, и мы все идем в гору. Конечно, здесь лучше идти, в том плане, что здесь все-таки уже нет таких обрывов крутых. А он в ту сторону тоже открывается хороший вид. Мы сейчас будем смотреть виды со всех сторон. Привал! Ах. Ребята, нас жирает муха. Так что, ребята, если вы захотите пройти всю петельку, вам вот туда, на ровный участок, вот там, где самые вершины гор. Нашу работу выполнил дрон, поэтому мы сейчас благополучно. 400 да, благополучно будем. Ну, ну, мы будем стараться благополучно спуститься. Но вот это место можно снимать бесконечно при таком освещении, при другом из нашего окна, не из нашего окна. В общем, это, это место, оно такое какое-то магическое. Ну, в общем, короче, мы ползем вниз. Что видит камера, то и вы видите. А мы, как говорится, видим все красивое, изумительное. Естественно, нам придется сейчас, как говорится, а я не увлекаюсь, я внимательно иду. Где? Вот. Тут вот у них тут пекне. Чао. Have a nice Have Так, а куда мы идем-то? Тут тут прямо так мы круто идем. Так. Как-то тут сверху это выглядит некрасиво. Вот так мы спускаемся. Ой, вот так у нас вид. А мы по тропинке ползем. Я тебя жду. После спуска мы отдыхаем в баре. Здесь прохладно и отлично. 29 градусов, если вы вон там видите на табло. 29 градусов. Комплекс Челенькира, велкамм. Если вы думаете, что мы одни, то нет. Девушка на Пошли. Трапинку, трапинка, а то да никак. Вот видишь, святые хранят всех. Тут была вода, видишь, вода, но ее нет. Челингира, чешма, Тут была вода.